Водолейчики, приветствую вас! Сегодня мы с вами будем смотреть, что будет происходить в ваших основных сферах жизни в период с 5 ноября по 18 декабря. В это время Венера будет двигаться по вашему символическому 12 дому. Это дом эмиграции, это дом дальних поездок, передвижений, дом тайн дом каких-то доходов неофициальных, дом неофициальных связей всего тайного, скрытого в общем там что-то интересненько у вас будет происходить в жизни, происходить оно будет достаточно длительный период и будь до, до 5 марта Венера здесь пробудет причем она здесь будет менять свое положение несколько раз, она вначале будет идти прямо Потом с 19 декабря по 28 января она будет идти ретроградно, потом снова пойдет прямо. И выйдет уже полностью ваш родной водолечик только 5 марта. Так что до весны вас ждут какие-то интересненькие делишки. Именно делишки здесь и не дела. Но сейчас будем разбираться более подробнее. А пока-пока хотелось бы сказать, что на ближайших три недели у вас, здесь даже больше, чем три недели, до 14 декабря главным плацдармом, прям полем боевых действий будет ваша карьера, будут ваши главные цели. Потому что здесь по скорпиончику будет двигаться марс вот это ваша высшая точка гороскопа и конечно тут без напряжения, без напряжения не обойтись без каких-то столкновений конфликтных ситуаций будет наверное практически невозможно ну во-первых есть ощущение что кому-то уже поднадоело то место где он работает длительное время и очень хотелось бы чего-то освободиться поменять его на что-то более другое более удачное ну хорошо давайте посмотрим с 5 ноября 14 возрастает ваша творческая активность мощная энергия харизматичность и привлекательность благодаря вот этому интересному аспекту от Венеры к Марсу и Меркурию вообще могу сказать что Марс и Меркурий, Меркурий будут практически там недели две точно в соединении мы будем смотреть до 19 числа точно ноября будут в и сами по себе они будут давать вам, знаете, остроту ума, остроту слова, желание двигаться, пробиваться буквально локтями, расталкивать всех с целью добиться своего. Причем начало всему этому делу будет положено прям 5 числа, поскольку 5 числа произойдет новолуние в Скорпионе. И тут, конечно же, вас буквально порвет. Вы буквально вынуждены будете действовать, действовать очень активно и решительно. С 12 по 18 ноября. Здесь, вот видите, эта связочка планет будет в очень четком аспекте к Урану. Это оппозиция и это аспект, ну, либо жесткого конфликта, либо разрыва. Ну, в общем-то, какая-то форс-мажорная ситуация. И здесь она будет касаться непосредственно вашего статуса. То есть, что-то может резко произойти, что я не знаю... Даже вы мне расскажете. Но здесь есть один положительный аспект. Все-таки Венера, она здесь параллельно образует Курану, поддерживающий, очень хороший такой тригун. Знаете, такое впечатление, что что бы ни произошло, все равно вы будете иметь некую тайную поддержку. И ну, что-то для вас все равно разрешится благополучно, благоприятно. Знаете, такое ощущение, что что-то ваше внутреннее, какие-то ваши внутренние ощущения, ваши внутренние амбиции, они в итоге окажутся удовлетворены. Еще это благоприятный аспект для различных тайных знакомств, для установления гармоничного тайного партнерства с общей целью. С 23 ноября по 30 ожидается секстиль от Венеры к Нептуну. Нептун в вашем доме денежек. То есть это возможно получение каких-то доходов из тайных источников. Ну и вообще, знаете, какие-то любые тайные встречи они обещают быть очень приятными. И также помощью тайных покровителей. Ну и вообще хотелось бы обратить на ваше, внимание, ваше внимание на то, что с 19 ноября по 4 декабря все мы войдем в коридор затмений. Он начнется с вашего же самой высшей точки гороскопа, со Скорпиона, то здесь возникнет необходимость разобраться с вашей карьерой, с вашими главными целями. То есть что-то старое должно уйти. Ну как должно? Не потому, что оно должно, а уже просто это будет такое решение свыше. Особенно, если это уже был какой-то такой старый, наболевший вопрос. И до 4 декабря уже должны быть, по идее, обозначены уже новые горизонты, какие-то новые перспективы, понимание того, куда двигаться дальше, что делать. Я обязательно на этот период подготовлю прогноз, следите за анонсом, посмотрите потом подсказочки в нем более подробно для себя. Итак, с 27 ноября здесь будет еще один очень интересный аспект, начнется, он будет до 14 декабря, это когда Венера будет входить в обнимочку, в аспект с Плутоном, вообще он в астрологии считается аспектом миллионера, он дает очень хорошие финансовые возможности. И у вас эта зона связана с чем-то тайным. Ну, значит, наверное, какие-то доходы для вас могут иметь, наверное, скрытые источники, неофициальные. А может быть, это будет возможность получить что-то, ну, какую-то прибыль из тех заведений, куда не всем вход возможен. Может быть, вы трудоустроитесь, трудоустроитесь в такое место, где ну, вход по пропускам, например. Хорошо. Также он, это в 12-й дом он говорит о тайных связях, о чувственных, о страстных связях. Ну, для кого это актуально, возможно, и для вас будет тоже праздник. Теперь он следует учитывать, что с 13-го числа, Марс уже перейдет из Скорпиона в Стрелец. Это ваш дом дружбы. Вам захочется уже как-то больше активности уделить вашему дружескому окружению. Отдохнуть от всех перипетий. А Меркурий перейдет тоже в ваш 12 дом. Все-таки, знаете, уже так немножечко энергии начинает идти на спад. Поэтому будет хорошо, если какие-то ваши главные... То есть, если вы свою борьбу не проиграете... И все самое главное совершится вот до, до 4 декабря. Включительно до солнечного затмения. Ну что ж, с астрологической частью мы закончили. Сейчас мы перейдем к следующей части нашего прогноза. Так, водолечики. Давайте посмотрим, как вас будут воспринимать окружающие. Ну, здесь у меня выпала колесница. Колесница часто указывает на то, что человек все держит под контролем кстати, очень часто передвигается очень деловой, активный вот здесь по королю жезлов можно говорить о ваших повышенных знаете, какие-то амбициях, желаниях что-то менять в своей жизни ну, и действовать, не менять, а действовать скажем так, кстати, вот сочетание еще это может знаете, смотреться примерно вот как водитель человек, который управляет своей жизнью то есть крутит рулем теперь по финансам. смотрите здесь ситуация победы то есть вы одержите победу над своим финансовым положением то есть наверняка вы получите эти деньги на которые вы рассчитываете и на это также указывает еще тут жезлов и семерочка пентаклей восьмерочка она часто указывает это восьмерочка до да, восьмерочка это указывает на то что может быть новая работа новое какое-то предложение ну то есть благодаря каким-то вашим новым действиям получите деньги давайте посмотрим вообще на ситуацию по работе но ну, здесь видно по повешенному как того уже подзадержались ну я не говорю о всех водолеях а только для тех для кого это актуально те поймут те узнают свою историю и Здесь, конечно, указание на то, что подустали. Ничего изменить нельзя. Что бы ни делали, ничего не помогает. Любые ваши действия как бы напрасные. Здесь есть указание на то, что здесь это все по... Ну, это кармическая ситуация. То есть, знаете, как будто бы вам необходимо, вот, знаете, было отпахать этот свой срок. Не больше, ни меньше. Давайте посмотрим вообще в целом, что касается карьеры. Здесь у вас есть тенденция смотреть Вперёд, вы уже предпринимаете какие-то конкретные действия и по башне по башне здесь может быть ситуация которая говорит о том что может возникнуть необходимость действовать достаточно резко и быстро мне немножко здесь смущает вот эта ситуация но смотрите здесь она во-первых может говорить о некое ну если не разводе но знаете, когда отношения дают трещину, то есть человек, что-то связано вот с этим человеком, с этой дамой. Дама относится к стихии Земли, дева козерог э, или телец. Ну, вот она, знаете, такая хозяйка положения, хозяйка дома, может быть, жена, может быть, близко родственница. Знаете, как будто бы что-то в жизни придется менять. И, и это, ну, каким-то может быть косвенным образом связано с этим человеком. И еще может быть ситуация, что чьи-то действия, действия вот такой дамы, повлекут за собой то, что вам придется кардинально менять какие-то свои основные главные цели, вплоть до того, что даже, может быть, и менять место работы. Теперь... Давайте посмотрим на ситуацию в домо-семье. Здесь очень интересное такое сочетание. Два старших рукана, мир и влюбленные. Они часто указывают на то, что вас может ожидать исполнение каких-то желаний, переезд, эмиграция, путешествие, Все, что при, может быть приятным, вот, вот эти карты означают. Также это может быть и долго ожидаемая удача, выход отношений на новый уровень. Это может быть удачное завершение пути. Там пришли к тому, к чему стремились. Работа в заграничных компаниях. То есть какие-то очень важные события ожидайте. Теперь по ситуации в доме, в семье. ну Здесь тоже очень интересно. Здесь, знаете, солнце на ситуацию в доме в семье солнце она указывает ну, на радость то есть вам хорошо со своим партнером, человеком, которому у вас есть чувства. Хотя меня здесь немножечко удивило вот это вот присутствие девятки, кубков. Видите, здесь изображен один человек. То есть как будто бы в паре, но ну, кто-то один радуется больше, чем другой. То есть одному лучше, чем второму. Несмотря на то, что вы находитесь с кем-то в союзе, вам, ну, в принципе, все равно присутствует этот человек с вами или нет, с ним или без него вам все равно хорошо, все равно вы радуетесь, вы счастливы вас все устраивает здесь еще по вот этой карте есть указание на то, что вы можете вместе куда-то поехать отдохнуть, но ну, соответственно это могут быть теплые края но в любом случае это довольство это счастье через край это очень приятное сочетание но скорее всего здесь указывают уже на те отношения, которые есть, ну хотя мог, могут быть в принципе и новые по солнышку, да, возможно и новые знакомства и воссоединения с кем-то. Теперь по ситуации, связанные с дальними поездками, либо по работе с иностранными компаниями. Может быть, у кого-то взаимоотношения с кем-то из иностранцем. Здесь вам не, до, вам не до конца все понятно. Вы как-то находитесь, знаете, в состоянии, ну, ничего не знаю, не знаю, как неправильно действовать, куда двигаться. Но здесь будут, будет получение новостей, будут какие-то движения. Если вдруг у вас есть в планах поехать, ну, в принципе, Можно можно попутешествовать, можно куда-то съездить если вы ожидаете новостей, то вы дождетесь, но здесь в любом случае по рыцарю жезлов есть прорыв то есть так как было, то есть застойной не будет так как было не будет, то есть что-то разъяснится для вас и на главный свет здесь немножко тоже такой странный совет, вроде знаете, как принять предложение об отдыхе об веселье, повеселиться и здесь сразу же идет десяточка жезлов, тройка Мечей, но ну, для меня это странное сочетание. Знаете, повеселиться, но недолго. Почему именно повеселиться? Ну, я, конечно, догадываюсь по 12 дому. Как будто бы можете принять некое предложение. Но тут есть два варианта. Или вы о нем потом пожалеете, или, может быть, это будет что-то краткосрочное, кратковременное. Ну, хорошо, давайте зададим вопрос, а что, какой совет для других водолейчиков, кому этот совет не подходит, может быть. Ну, главная рекомендация. Какой может быть? Ну, смотрите, здесь занять оборонительную позицию. Хорошо. Чего обороняться? Так, смерть. То есть, вот каких-то перемен. Каких перемен? Стоите, стоите перед выбором. Перемены. Стоите перед выбором. Нужно выходить на новое. Я поняла. Смотрите, у вас есть страх. Есть страх. Пришло время идти к чему-то в новому. Вы боитесь, мечтаете о чем-то и предпринимаете, знаете, такое движение, как у страуса, то есть голова в песок то есть не хотите, не хотите, боитесь с одной стороны хотите чего-то, но хотите так, чтобы это было легко и вам ничего не стоило но так не бывает, обычно получая что-то одно мы можем жертвовать чем-то другим, ну не всегда конечно но так бывает достаточно часто вот ну, надеюсь мой прогноз чем-то вам поможет благодарю вас за ваши лайки подписки, комментарии. Пожалуйста, делитесь этим видео, помогайте продвигать этот канал. И до встречи в следующих прогнозах.